всем привет меня зовут Айма сегодня мы играем в майнкрафт вторая часть выживания в прошлой части я умер как вы помните если то продолжаем блин короче я уже сделал весь мир Ого! ничего себе. ну короче нам очень сильно повезло потому что мы заспалились в саванне тут очень много куриц Овец. И даже есть дубы. Так. И плывем на этот остров. Сейчас добудем дерево. Сделаем меч-то. Меч-кирку. Ну, версак, соответственно. И будем... Убьем несколько животных для создания кровати. И добудем немного... И добудем немного камня. И, оп, ой. блин, ой, я Не обращайте внимания на крик, кто... на крик На фоне. Просто там это не телек. И он это телек. Поэтому я дорогу дерево. Создал доски. Верстак. И 12 палок. Создаем деревянную кирочку Забираем наш верстак. нет, не забираем наш верстак. Идем по берегу вниз, добывается 20 штучек камня. Блин. она сюда так переместилась далеко? Так и попали 20 штучек. В принципе, должна хватить на мечту, кирку, топор, лопату и Мотыгу Так, так, И все, последний камочек, забираем и поднимаемся наверх. И так, так, так, так, так. Вот, остается одна палка. Кирка, это, это. Сдаем. Костя. И вот. И одна печечка. И, расп... И делаем так, чтобы было все удобненько. Сбираем. Так. И убиваем овец. Овечки, да. Так. Ну, вроде на горизонте никого нет. Что убиваешь? За сками мамонта. Хоть это и не мамонт. Ч, Бедный маленький о... Бедная овечка. Маленькая. Осталось без родителей. Ну не пофиг. Вон, не пофиг. Убиваем. Забираем две. еще одну шерсть И я, в принципе, могу создать себе уже кровать. И идемте к разрушенному порталу. Если найдем очень красивую деревню, то там поселимся. Если она не будет как, очень маленькой. Ой, там нет, а... меня тут походу дофига акации Походу тут очень большая саванна, потому что Пока что я пустые равнин... Ой, не зря я сюда побежал. Так, о, починка. Первое железо. На два куска. Ну, портал пусть остается. А мы бежим в деревню попутно... Ну, попутно... тех коров сейчас убьем. У нас и деревье... Лужка, конечно, красивая. Очень красиво. Я буду в офиге, если тут. Если тут еще где-то недалеко будет. Так. Кому надо, я сейчас. Так, вот сид. Кому надо. В принципе, тут недалеко от спавна, потому что там очень близко. Так. И.. Оп-опа. И. оп-оп. И идемте поколять деревню Кстати, забыл. Чтобы не повторить ошибку, которую я сделал в прошлой серию, лучше это прямо сейчас пока не забыл. А то надеюсь вы помните, что я в прошлой части сделал. Забыл, забыл поставить сохранение инвентаря. Сена. Вот для чего я со создал мотыгу. Ну кому надо, вот ко координаты. Ну и я вам оставил. Можете создать и выживать в таком же мире. А вдруг он офигенный? Кто знает, кто не знает. Буде ничего себе. Стах обеспечен. Да, давайте вот от деревьев... Начнем вот от деревни. Ну, хлебушек Ну, бумага. Ну, всякий случай. Картограф. Идем все вот от следующих. следующие Следующей, да, Так, ну тут... Суббока нет, есть только зелеварка, которую я заберу с собой. Ну, этот домик, тут сундук и кровать, да? Да. Ну, заберу кровать. Не, на ну, воду пригодится. Так, тут еще этот дом. А, ладно. Так. О, коженка. Идемте в тот домик. Ну, мало ли что вам там будет интересно. Вафиги, если тут еще и кузница есть. Еще одна зелеварка. Слушайте, идеальная пос... салатная деревня. Реально бы... Хм. В этом домике, пожалуй, я и поселюсь. Тут сделаем больше. Да. Ой, надо уже поесть. Сейчас будем располагаться и делать все просторненько. Тут выбираем камень. Ну, вот это пусть декора будет. Тут вот это убираем. И ставим наш верстак. Нашу печь. И делаем тут сундук. Раз, два. два сундука в принципе нам хватит. Так. Создаем так хлеба. Делаем. Да, два кусочка железа. Жал, конечно. Но... Ладно, пока что не буду расширять домик. И, кстати, ставим кроватку вот тут все, точка возрождения установлена и жителя в этой деревне не, не вижу но потом буду искать в принципе зомби жителя чтобы ну чтобы чтобы прям страна, где все жители непорядок а вот жители вот а вот все жители просто не увидел плохой вот там еще какой-то да ну он прям отдаленный от всех вот тут еще и ш... нет это не шахта ого вот залеварки две две Пригодится, короче. В принципе, можно сейчас добыть немного акации. О, одно дерево с рублей акации. И таким вот способом добываем еще одну акацию. Блин, как то темнеет бы стемнело быстро. Это странно. Окей. В каком я там домике остановить? В каком каком Нет, там. вот в этом. Так, заходим. и немножко сейчас расширим домик угу песок есть, что у меня проблемы взять, добыть. 6, а. 6, достаточно, так что заходим, ложим три штучки и ложим пальцы. а это окно ломаем. и это расширить. Лапу. Так. Как-то фигово получается. Вот сюда вот бы водички но у меня еще выдранет, еще давать давай, давай. плавьте платье ждем и делаем 16 стеклянных панелей опа, опа. да блин С домиком. С домиком. Нет, с домиком мы не закончили. А, нет, закончили. Так, пойдемте, в принципе, улучшать наш... Искать кафедры. Нет. Чего? Только что же дождь был? На это я на. Да, я вышел из зоны и поэтому тут не идет дождь. Совсем забыл. Не, ну а что? Давно не играл. Я давно во всей игре не играл. Там. походу и нет таких домов тут нет библиотек так это первый дом который я зашел Так. это я ходил он ничего не брал вон там его в доме не был У тебя такой же как и практически все дома обыкновенный дом тут нет ничего интересного. хотя мне надо найти так. но я не вижу тут так. блин не упал Так, там уже лес обычный. Так, давайте съедем курочка. Раз куропатка, вторая куропатка. Ну вот еще одной кропатки нету. Hmm. Ой, и, что? Ты? Ты берем это и если выпадает, если выпадает, как его там? Ой, ой, ой! Если выпадает, как это? Не забыл. Откуда тут зомби? Если отсюда выпадает справник, то вы ставьте лайк. То вы ставите лайк. Не ставите. Но все равно поставьте. Ой, чуть подолгнулись. Бежим. Искать приключения ножом. Так. Черная овца. Нет. В принципе, ничего не интересно, Ничего интересного. Можно еще поискать, посмотреть. Если что-нибудь будет. Вообще идеально будет. Бежи. Я просто удивлюсь, если тут где-то еще неподалеку. Равнинная деревня вообще будет идеал. Чтобы если у моей жители. моей деревни не будет мало, то это... тут там еще мы сможем торговаться. Ой, тут начинается дождь. Кто не любит. Кто ненавидит дождь в Майнкрафте, тут ставит лайк. Ага. Угу. Мы видим опять разрушенный портал. Может там, кстати, не хватит на кирку? Не, на кирку, на ведро воды. Ведро воды полезное. Жалко то, что в одиннадцать семнадцать убрали тот способ нахождения ходи... на алмазов на под глини. Да. Ой. И... Ну. Туда у нас нет. Вот это может закат. Это что такое? Не понял. Не понял. Ну, теперь нам надо возвращаться, в принципе, в деревню, потому что начинает наступает ночь. А ночью что-то не хочется бегать И тем более крипер, пауки, скелеты, так что пойдем. И... Во. без дождя все кайф. Релакс. Так. Бежим, бежим, бежим. Оп. Семлюшка сала. Отдай сало. Первый крипер. Ой-ой-ой. Опасненько, опасненько надо. Ой, еще один крипер. Там зомби я вижу. Зомби, кстати, не первый зомби. Он а второй зомби. А если зомби это зомби, то зомби это зомби. Правильно, правильно. <плес> так, это опасно. Ой. Так, надо бежать бежать очень быстро бежать вот мой домик ты ч офигел хотя специально специально для тебя я создам под кровать э. офигел ладно нет. пусть остается вторая вторая кровать или как не ну, ну. и бежим вот сюда вот чинить тот дом который почему-то ну, в принципе знаю почему потому что такая регенерация но эта регенерация очень опасная. Туаман тут ставим. Туаман тут, тут ставим. И, за... И делаем три двери. Капец. Оп. Короче, сделаем для этих жителей, Жители, кто тут живет, у меня собака и в этот домик никто больше не проломится. Так. Добудем пока что дерево. Динк, динк, и вот это. Мне надо очень много дерева, потому что скоро я приступлю к очень большой постройке. И к ну, постройке очень большой приступим. Которая поможет моим жителям отбить рейд и не умереть. Придется очень много вес убивать. А это один минус. Ну, короче, ломаем дерево. Так. Тин, тин, тя, тя, тя, тя, тя, тя, тя. и 32 по устаков вот очень мало тут еще нужны доски и блин, там очень много так что заберемся повыше и будем уметь И сколько там? Так. Ну а на этом я закончу, пожалуй, свое видео, потому что ну потому что потому. И по моим задумкам это видео даже прошло успешно. Мы нашли, мы нашли деревню два заброшенных портала и тем более эта деревня очень красивая, потому что на берегу океана. И мы еще прожили тут уже два дня, а это уже много. Короче, мини. Если тебе интересна такая тематика, то подпишись на мой канал, еще поставь лайк. Ну и а меня звали Нейм. Всем лечу, всем покину. пока.